Между нами все так было необычно Ты незаметно стал моей новой привычкой Мы разъезжали ночью на твоей машине И рассуждали вместе просто о чертовщине Помнишь, без нее я писала, я не ждала провала Если бы только знала, если бы понимала Пишешь обещания и снова пьешь Любовь, как магия, разочарование Любовь, как магия, все пиздеж Одно молчание в словах не ложь Любовь, как магия, разочарование Зачарования Помню, как цветы ты Говорил, что любишь и что найдешь пути и Клялся мне, что ты не струсишь Помнишь, песню я писала Я не ждала провала Если бы только знала Если бы пора Одно молчание, в словах лишь ложь, любовь как магия, разочарование. Любовь как магия, все, пиздешь. Одно молчание, в словах лишь ложь, любовь как магия, разочарование.